Верую и исповедую, что Христос есть истинный Бог наш, и кроме Него нет другого Бога. И да будет правда это во всем мире, во веки веков. Аминь.